Ребята, наши самые дорогие, а, говорю я сейчас до Эрнста, потому что нужно кое-что сказать, а, что он уже сказать не может, потому что для него это достаточно сложно. А, три месяца тому назад Ирина Грехова, директор музея, моего мужа, прислала нам ваш... Я бы сказал, шедевральный фильм. Вы можете гордиться этим еще э, 15 лет спустя. Надеюсь, будете. Здорово. Я в данном случае абсолютный посредник. Поэтому э, Эрнст написал вам письмо. И это письмо я сейчас вам прочту, а потом в какой-то момент он просто появится в кадре, и скажет, что он вас любит. Чу. А ну вот, мои дорогие, в любви я вам уже призналась. Теперь я прочту то письмо, которое сел и написал Эрлст. Мы немножечко запоздали с а, теми ребятами, которые закончили гимназию, видимо. Но ну, неважно, вы успеете все это увидеть. Оценить, и вам будет приятно. Итак, Эрнст неизвестный. Мои дорогие собратья по искусству, обращаюсь ко всем вам так, потому что после того, как я увидел вашу блестящую работу, по-иному и не мыслю к вам обращаться. Браво! Блестяще! И кроме всего, меня поразила точность вашего проникновения в суть моих мыслей и моих работ. Ваше невероятно тонкое и безошибочное видение и слышание визуальной, поэтической и музыкальной формы. Спасибо вам, дорогие вы только-только выпустились в этот мир. Дай вам всем, Господь, удачи, счастье и оставаться самими собой всегда. С любовью, ваш Эрнст. Итак, Аня Неизвестная закончила, теперь будет Эрнст Неизвестная. Я вас обнимаю и целую. Ребята, удачи! Ребята, я уже наговорил письмо, Аня вам прочла. Так что в основном, надеюсь, вы меня поняли, но еще раз я вам хочу сказать о главном. Главное для вас не растерять вашу тонкость и прямоту, и глубину восприятия искусства а развивать, потому что творчество есть рост и развитие. Обнимаю вас и надеюсь, что наша связь не прекратится. С Богом!